Может произнести будущий инспектор ГВДД? Время. только их снимать а их обойдутся Сумас. я же все равно это не смотрю Время Итак, команда а, Наш вопрос Какие первые слова может произвести будущий инспектор ГИБДД? Докладывайте Какие первые слова может произнести будущий инспектор ГИВДД? Я красиво, это так. Итак, слово в команде Формула-1 ⁇ Наш вопрос. Народная мудрость гласит, правила нужны для того, чтобы их нарушать. Тогда зачем же придумали правила дорожного движения? Вопрос. Про, э, народная мудрость гласит, правила нужны для того, чтобы их нарушать. Тогда зачем придумали правила дорожного движения? Ой, по глупости, по пьяности... А я сяду! <свят> Итак, спасибо, команда. Посвольте. Да. ответ? Вопрос. Народная мудрость гласит, правила нужны для того, чтобы их нарушать. Тогда зачем же придумали... Правила дорожного движения. В каждом правиле есть исключение, которые нужно обязательно знать. Правила дорожного движения – это исключением. Каждый инспектор ГИБДД мечтает передать свою профессию по наследству. Ты хозяин положения не дает включенная пошел пошли. Стучись. Вот, Летипа... я заскакиваю мне. И представляйся так, чтоб вообще не понять. Спасибо за доверенность. Ваша доверенность. Тупой вопрос. А четыре? Ещё То есть ваша фамилия Петухов? У-у-у-у! паспорт, что вообще не понятно. И? Вы сегодня пили. Молодец. Пеки-пеки за трубочки, наши. будет. так откровите, пожалуйста. У нас с вами а теперь ножку поджал, головку отпусти, он сколбит... <меш> ...на Кавказе ...все сели там Эй, мне словник, против лейтенанта, а? Твои проблемы со своим... Эй, дорогой, остановите ли мы здесь на мной работаем? Остановка будет там где-нибудь здесь! Давай, передаем, да? Эй, дружище, я живу от Махмуда! о привет! Честь и руль того! Кто такой Я Махмуд! Тебе привет! А дальше только плать. тоже нарушают все затленки дорогу не положенную месяце когда вот знаете мы календарь мая нет мы не будем спички консервы да лайла свет не будет фото фонари зарок а кто никого, никого? никого? никого? ничего прежде всего каждый человек вспомнил 28 год когда мы не будем запускать а потом пресса оп и что никогда никогда не было нужно когда 18 тысяч красный, желтый, яркий, маска, в руки берешь Ал <свят> ничего. <свят> You mm shake. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm.